Персональный эгрегор это запрограммированный кусочек вашего будхиального тела, который выводится как спутник на орбиту в общее эгрегориальное пространство. И выполняет функцию вашего представительства в общем эгрегориальном мире, таким образом делая искусственно вас фигурой достаточно значимой, настолько значимой, что эгрегориальные системы не могут воздействовать с этого момента при появлении персонального эгрегора на вас напрямую, вашего разума, а только лишь через посредника, через персональный эгрегор, который берет на себя всю в основном всю защитную функцию и всю нагрузку, в том числе и нагрузку такую давлеющую, да, нагрузку внедрения, которую используют в основном эгрегориальные силы для того, чтобы увести вас по линии судьбы немножко в другом направлении. Вот эгрегор выполняя, Персональный эгрегор, выполняя компенсаторную функцию, защищает вас от внедрения других эгрегориальных систем напрямую в ваш разум. Выполняет также функцию считывания вероятности событий с эгрегориального пространства, устанавливает связи с нужными, необходимыми вам эгрегориальными системами, экономия ваше время, экономия вашей силы, экономия ресурс. И, конечно, в основном основная функция персонального эгрегора это защита от несанкционированного внедрения в ваш разум любых других структур. Но при правильном программировании он может выполнять как спутник Повторяю еще много очень важных и полезных дел непосредственно для вас. Это тема нашего пятого курса. На пятом курсе мы делаем персональный эгрегор, запускаем его, учимся правильно программировать. Полезная вещь, полезный навык.